Всем привет! С вами Станислав Орехов и Светлана Котлукова. Мы приглашаем вас на восьмую ежегодную дизайн-конференцию, которая пройдет 7-8 апреля в Москве сразу после выставки Мосбилд. Каждый год мы отбираем самых лучших спикеров, приглашаем их на конференцию для того, чтобы они поделились с вами своими наработками за этот год, как у них получается вести проекты и делать это быстро и качественно. Например, в этом году вы услышите выступления сестер Сундуковых, Юна Мегрея, Сергея Огурцова, Жени Жданова и многих других. И на веб-блоге по традиции мы разберем... То, как работает системная студия дизайна, как привлекать самых лучших клиентов, как управлять творческим коллективом, как его мотивировать, вдохновлять и как вести проекты так, чтобы вам это было удобно и интересно. Приходите 7, 8, 9 апреля на дизайн-конференцию. Ждем вас, увидимся на конференции.